Thank <laughs> you. Там в Ульяновскую горку тебе придется немножечко слезть пешком пойти, потому что он ну, не вытянет Хорошо Там немножечко Там ехали, проезжали, там ехали, проезжали До два дворяни, и назад во дворяне И на утешке ублажали, утешали, до ублажали Девочку понеемку, девочку понеемку Ну вот, заповедное местечко вот какой еще автомобиль, кроме Нивы? А? Какой автомобиль, кроме Нивы, справится с этой задачей. Что говорить, отсюда все берут, да, глину. Угу. И что ее не надо ни с чем смешивать? Ну да, вот с водой разбавляешь, получается, вот хорошее получилось. Сухая, даже дождливый день. А мы <звы> Вот и глину взяли для будущей печки. Да, да. племени <смех> чтобы покушали. Сам голодный, я не, не знаю, прямо Ты что голодный? Что-то, ага. Я тебя замучил. А? Замучил я тебя. Нет, что то меня замучил, Мне просто это, покушать надо, но и поужинать. <смех> и спать придется. <смех> покушать, и поужинать. Я сегодня рано приехал, точнее, не, не рано, а ночью. Я так в 2 приехал, в угу. 2.30, вот потом это. Потом тебя встречал, не потом... Короче, это не, не, норм, не, норм, не, норм, не нормированная рабочий день, так скажем. Рабочий график. Не вовремя время проснулся. Сейчас еще узнаем, какие у вас пельмешки на вкус. О, это вкусные пельмешки. Это хорошее мясо. Нет, здесь, кстати, вот слава здесь в деревнях еще и делают хорошие пельмени. Да. Прям натуральное мясо такое. Ну, то есть это не откуда-то привезенное в магазин, там, пятерочка, да, это мясное производство. Здесь натуральное производство, своя скотина. Просто ее сдают, как бы вот там продукт мяса Тут такого нету, что там, знаешь, что-то там подмешивают, там еще Натуральное мясо прям, Чувствуешь. Так, ну что там наша глина Глина немножко Как будто бы загустела день в конце рабочего дня, то есть не давать времени высохнуть совсем, прихватиться. Вот. То есть сначала типа шпателя, ну вот шпателя у меня сейчас нет, типа шпателя вот так. плоскостью снимаем линии. с боков. металлическим прутом рубкой или чем-то таким полукруглым типа вот я делал например гвоздь на 120 миллиметров у него такая шляпка хорошая очень такой диаметр у нее вот то есть делается расшибка а потом обыкновенной хозяйственной губкой берется ведро воды и смывается вот эти остатки частицы смываются губочкой вот, утром приходишь, продолжать работу, и как бы это уже приятно смотреть. Так, вот, припахали хозяина, Дима, чистит, моет, скоблит свою красавицу лошадку. Это коник. Коник. это будет альпака. Альпака? Я назову домашней альпакой. И заведу, наверное, одного такого из Новой Зеландии, выпишу yeah. из Чили день там, будет у меня по горам бегать. А что, по горам нормально? Ну, они же горные. Вот хочу показать, немножко прокомментировать такое необычное немножко решение значит вот у нас три ряда печки русской с потоком. А внизу как бы такое под печи там деревянная плита из толстых досок, которая опирается на 6 бревен быков То есть фундамента в этой печке не будет, она будет стоять как в старые времена на быках. Вот. причем размер печки оказался проект согласованный с заказчиком оказался шире расстояния между половыми балками, поэтому вот как бы строители местные советовали вот такое решение что из-под пола вывести на такую как бы площадку которая уже размера печки вот, от нее уже там раздвинуть вывести вот, как бы я до сих пор с этим не сталкивался но почему-то мне кажется что все будет нормально третьего дня вчера попробовал сделать тест глины которую мы накопали как бы содержимое разделяется на три фракции внизу должен оседать песок в середине вот это вот взвесь такая глиняная а вода поднимается наверх вот здесь вот как бы все четко видно так вот Рекомендует соотношение глины и песка для печей либо равное, либо песка должно быть больше. Вот, Судя по тому, что мы получили, у нас песка даже немножко меньше. И, соответственно, вот эта глина, она несколько избыточно жирная для печей еще кроме вот теста в банке я вчера скатал шарик из глины без ничего не к подмешивает такой вот небольшой шарик но он пока еще не высох высохнет там будет понятно появится на нем трещины или нет перед установкой дверки просверлил такие вот отверстия взял сверло на 10 миллиметров mean they gotta... Дима, скажи что-нибудь почтенной публике. Ну не сильно жадно, не такие жадные, что на 15 мешков не штат. В общем, приезжайте к нам на Урал, да, Дим? Розовый альпака. таких в природе нет, но будет. Так это у нас что какой ряд? Раз, два, три. Пят, пятый ряд, да? Нет. Пятый ряд. Сегодня вечерок вечерок очередной это у нас то ли третий то ли четвертый день мы дошли нашли дошли до восьмого ряда сейчас будем чистить скоблеть чистить скоблеть сегодня сделали перекрытие на топочной дверце вот такой вот на шпильке шпилька вот Дверку, дверка легкая болезненно дешевенькая легкая дверца чугунная я ее смонтировал дедовским методом старинным на проволку нержавейку мы не нашли в магазинах в общем не удалось и стал я заморачиваться значит тут кое-где использовано армирование Вот Такие дела. Восьмой ряд я доделать не успел. Сегодня начали. Я начал пол восьмого. Сейчас время уже пол седьмого. Вот такая вот печка у нас получается. Пытались костерчик разжечь сырых дров. там дымит. Купили сосисочков. Правильной водочки. Привет, хохлы. Хлеб черный с салом. Сели. Вот и давай. У нас десятый ряд после того, как мы положили перемычку, две перемычки. Толщина перемычки у нас 120 миллиметров, а высота двух рядов примерно 14. Получается, вот здесь не очень как бы так кузяло, сейчас придется делать тонкие пластинки, вырезать из кирпича чтобы выйти на один уровень с десятым рядом а потратила я значит время и силы для того чтобы напилить вот такие пластинки толщиной в сантиметр где-то пришла мне в голову мысль что наверное все-таки невыгодно делать перемычки из цельного кирпича ширина у него 120 миллиметров а Все-таки лучше делать, наверное, перемычки из одинарного кирпича, вот как здесь я делал. Просто их делать высотой 14 сантиметров или 140 миллиметров, что как бы позволяет выйти на один уровень. Два ряда по 7 перемычка под на 14. Их потом на шпильки собирать проще. вот Здесь остается как бы щель между двумя перемычками. Ну, предположим, если это две перемычки. Но эта щель, она потом все равно перекрывается сверху слоем горизонтальной кладки. Вот такой вот я сделал для себя лично вывод. Так, вот у нас приготовлен песочек, для того, чтобы насыпать его под печи ложкой Это вот хозяин нашел старые пивные бутылочки, и мы внизу, внизу решили сделать слой битого стекла. вижу уже трамбовывается да можно еще подсыпать тогда так, ну вот. первая часть нашего марлезонского балета закончена так это мы вышли на одиннадцатый ряд плиту будем устанавливать следующий приезд Вот такие полочки. Ой, декоративные. пом Имон, мотогон куда-то меня повез опять. Речки. Речки. Топить. Топить речки. Раки, рыки, раки. Тут как бы все нормально, все опасно. Но это урал, е-мое. Это урал. Красота. Детка. Yeah. Вот девушки-то, наверное, сразу влюбляются, да? Прокатишь вот так вот. Они без чувств падают к ногам. Полумёртвый, да? Полумёртвый, да. <сOR> <сOR> От страха. Наверное, есть такое.